В доме музея Николая Лобачевского проходит уникальная выставка, посвященная его современникам. Одним из современников Николая Лобачевского был польский и русский ученый первой половины 19 века, востоковед Осип Ковалевский. За время обучения в университете он вступает в два тайных общества. Общество филаретов и общество филоматов. Правительство, узнав о существовании тайного общества, арестовывает и ссылает многих членов этого общества. Осип Михайлович был сослан в Казань. В Казани Ковалевский довольно быстро овладел татарским языком и стал заниматься изучением тюркских, арабского и персидского языков. А в 1855 году он становится ректором Казанского университета. За время работы в Казанском университете он совершил выдающуюся блестящую экспедицию. В 1828 году он был направлен в Иркутскую губернию для изучения монгольского языка. За время командировки Осип Ковалевский посетил Монголию, Забайкалье и Китай. По возвращении в Казань он привез для университета богатое собрание книг, рукописей, этнографических коллекций. На выставке посетители могут познакомиться с уникальными экспонатами, которые Осип Михайлович привез из этой экспедиции. Это разнообразные фигурки Будды и, конечно же, это атрибуты буддийского культа. Также большая была коллекция традиционной китайской одежды, обуви, украшений аксессуаров. Экспонаты, которые чаще всего наибольшей степени впечатляют наших посетителей, это вот маленькая женская изящная туфелька для ножки лотоса. Девочки в возрасте 4-5 лет. Перебинтовывали ногу бинтами, и нога срасталась неправильно. Она напоминала небольшой полумесяц. Осиф Михайлович это так впечатлило, что он сам лично выразил, вырезал из дерева макет маленькой вот этой вот женской изящной китайской ножки. В музее даже сохранилась тетрадь, в которой Ковалевский подробно описывал и классифицировал сделанные им приобретения. Анна Глазунова, Ленардо Влетяров, Универньюз.